2 мая 2011 года. Абот Абутабад, Пакистан. Час 03 ночи. Фильм озвучил Дэн 904 с группы «Колобок». Просьбы на перевод или озвучку оставляйте на сайте нетвкино.ру Черт возьми, где все? Заебца. Я два года планировал эту вечеринку, и никто не пришел. Здесь нет никого. Раскрой деньги Что за хуета? Голову. Давайте. Вот ебись. Это херня, упустила меня. Цель обнаружена. Двигай, двигай. Мы преследуем цель. Чистая. Чистая. Давайте засунем его в мешок и свалим отсюда. За Бога и за страну. Херово ты выглядишь. Братан, с тобой все хорошо. Братан, что не так? Ты в порядке? Что там происходит в посте? Мертвый солдат шевелится. Оставайтесь на месте. 620-й неисправен. 620-й неисправен. Готовьтесь. Аравийское море. Спасибо, что привел меня сюда. Давай искупаемся. Я не пойду плавать. Ну же, не будь ребенком. Давай, милые. Хана. Хана. Хана. Хана. или у сама живее всех живых да как такое возможно это чудо слава аллаху мы заплатим любую цену. Наше время пришло. Аллах услышал наши молитвы. Бог накажет неверных. Во имя Господа, милостивого, милосердного. Время пришло. И солнце померкнет над неверными. Мы отомстим за войны на священной земле. Мы прольем их кровь. И теперь... Они будут страдать. Аллах Акбар. Воистину Акбар. Аллах Акбар. Воистину Акбар. Пустыня Раджестан. Афганистан. Как жизнь? В смысле? What? Что ты имеешь в виду? Nice, Хорошо, док. Семь минут, минут ходьбы со всей амуницией. Они преследовали I'm меня. I'm Сколько их? Если I'm честно, I'm капитан, я не успел их посчитать. Мне пришлось спасаться бегством. DC, сгоняй и посмотри. Not не I'm так страшно. Terrible. Что you ты имеешь в виду? Exactly? Уточняю, лейтенант. Четверо к одному. Примерно в 100 метрах от нас. Скоро будут. Это я и хотел услышать. Хорош прикалываться надо мной. Что? Здесь жарко. Даже если пойдет снег, здесь все равно будет жарко. Конечно, условия для победы отстойные, но я пойду с вами. Чип и Дейл спешат на помощь. Они уже сожрали здесь все, что можно. Джулиет-6-4, это Джулиет-2-5. Конец. Почему в Афганистане нет супермаркета? Все. Ну и почему? Потому что на каждом углу мишень. Говорит 2-5, 6-4, это 2-5. На позиции вижу 20 противников, идут к нам. Прошу разрешения на нападение. Разрешаю. Хищник на подходе через 2 минуты. Понял. 2 Майк, конец. Будьте осторожны, господа. Кто-то выживет? Ага, как смешно. За мной! Идите и насладитесь девственницами, друганы! Чё? Не имею в тебя, пацанка. Почему бы вам не сдохнуть? Поцелуйте меня в жопу. Нужно было завести собаку, да? Как делишки? Как ты назовешь парня без ноги? И без руки. И как? Агрисок. У тебя плохие дружки. Разве твоя мама не говорила тебе не водиться со строгом, а? Оставьте мне немного. Воевать с пастанцами зомби это, конечно, неплохо. Помоги мне! Но от убийства инфицированных гражданских меня тошнит. Ты не можешь убить то, что уже мертво. А ты бы смогла убить меня, если бы я заразился и стал угрозой. Потише, DC. Оставь мне парочку. Весело да? Yeah. Да. О. Этот мой. Я попал по нему. Ты хуесос. Удохай! <рапрошу> Девять, три, семь. Цель на данный момент. Двигаемся. Один, пять, три, один. На Зулу. Ну ладно. Мы не можем без капитана. Царствие ему небесное. Надеюсь, что навсегда. Сейчас уже не так весело, да? У на было оборудование и рация. Так что мы остались без нихуя. Надо уходить до заката. Сейчас не самое удачное время. У нас есть 72 часа до следующего шоу. Давайте следовать соответственно плану. Кого-нибудь укусили, поцарапали, попала кровь, еще что-нибудь. Живем один раз, не так ли? Один или два. Мы не допустим этого. Передай сатане, что я люблю его. Его Ротфеллеру. но лови момент всегда верьте все остальное дерьмо извини курт да сколько у нас времени если попала вену пять минут не более давайте начнем шоу кто это сделает чапо да ну, дружище, нет. Десять, чип, я загадал число, от одного до ста. Извини, чувак. Я убиваю только мертвецов, дружище. Джокер. Камень, ножницы, бумага. Хорошо. Но если я выиграю, ты сделаешь это сам. Ладно. Раз, два, три. Я выиграл. Два из трех. Все считают это частью игры, да? Давай лучше два из трех. Раз. Два. Я это сделаю. Ты бы тоже сделал это для меня. Спасибо. Я не буду смотреть. Заверши миссию. Что бы ни случилось, идите, пока есть силы. Найдите военный лагерь, свяжитесь с нашими и отправляйте в ад как можно больше этих ушлепков, чтобы все это не было напрасно. Пожалуйста, Азив. Нужно говорить Азив. Нужно говорить Азив? Разве я не так сказала? Азив. Азив. Ладно. Недостаточно хорошо, но мне очень жаль. Ты это слышал? Нет, не надо. Нет. Ты прав. Еще несколько недель здесь, и я не буду так нервничать. Эти горы. В пустыне Раджестан? Да. Да. И нет никаких признаков Дерека. Не волнуйтесь. Мы найдем вашего брата. Спасибо, Азив. Если посольство не поможет, я не знаю, что да. делать. Да ладно. Я рада, что ты... На этот раз ты тоже это слышал, да? Бояться нечего. Помогите мне. Мой друг ранен. Не стреляйте! Положите оружие! Я американка! Не вынуждайте меня прибегать к насилию! Ты в порядке? Да. Она попала в жилет. Все будет хорошо. Это единственное защищенное место в радиусе 50 метров. Что дальше можно только догадываться. Все будьте внимательны. Я думаю, что убила моего проводника. После укуса это уже был не он. На самом деле ты оказала ему услугу. Да? Да. С ним все будет в порядке. Почему ему до сих пор больно? Верьте или нет, он в бронежилете. Это рождественское чудо. Некоторые верят в это. Вы уже должны быть мертвы. То вы, что вы здесь делаете. Повернули не туда по пути в Индию? Меня зовут Дасти Миллер. Приятно встретить вас в таком месте. DC, смотри по сторонам. Моя ошибка. Я не знаю, знаете ли вы, с чем мы имеем дело, но точно одно. Если вы поцарапаны, или еще что, то вы мертвы. Я бы лучше ее осмотрел. Что? На царапины укусы. Для ее и нашей безопасности. Ты такой галантный. Чипаш пиздец. Если кто и будет осматривать, то пацанка. Отвечай. То ты, что делаешь в пустыне. Я пытаюсь найти своего брата Дерека Миллера. Он был здесь. Он искал здесь базу террористов. Аллилуйя. Ёбаные террористы. Позвольте угадать, его бизнес накрылся медным тазом? Он обвинил во всем войну и пошел решать мировые проблемы в одиночку? Купил пару дешевых стволов или меч? А может он отрастил бороду? Чтобы закосить под них? Да, конечно, бороду. Он думает, что он ладно все еще жив. Хорошо, послушайте. Пусть наши гости отдохнет. Это защищенное место, и мы разобьем здесь лагерь. План ничего так. Зомби какие-то тормозные. Наверное, долго не жрали. Так, а что у нас здесь? Мы должны найти воду. Если верить карте, вода примерно в миле от нас. Дай посмотреть. Если так, то это хорошо. Ага, и затраты на полмиллиона. Ага, точно. DC, чип. Чешите вперед и убедитесь, что мы не попадем в засаду. Понятно. До свидос, мальчонки. Итак, что же здесь все-таки происходит? Что конкретно вас интересует? Ну, для okay, начала, жившие а, мертвецы. А, Но ну, мы тут, типа, выполняем работу секретную. Ваш, Ваш секрет останется секрет, со мной, учитывая, что никто из нас не сможет выбраться отсюда живым. Да фигня это. А я вообще-то планирую остаться в живых. Я и не в виде, в виде упыря. А разве Эль Чапо, -Чапо неизвестный мексиканский драгдиллер? А разве Дасти неприлагательное, означающее пыльный? Я не хотела грубить. Это лучше, чем доставало. Ну давай, давай, что, промазал? Ты медлишь, вначале. Ты мягко Взял словцову мамочки? Моя мама умерла, чего? Мне очень жаль. Мне очень жаль. Она живет в Толеле, ступица. Вы хоть можете сказать, куда мы идем? Секрет. Вижу, что этот секрет и для вас. Потому что, походу, вы не знаете, что делаете, куда идете. Что вы знаете о брате Бен Ладена? Но для начала я не верю, что его сбросили в море. Это неверно. Думаю, что тот все еще жив после того, что я видел вчера. Он стал таким же. Так что вы скрываете от меня? После терактов 9 сентября буш пообещал победить в войне с террором. Увеличилась поставка оружия для стран, желающих вступить в борьбу с США. И вот наступил божественный пиздец. Божественный пиздец в виде биологического препарата, который был использован для увеличения работоспособности солдат. Он был разработан, чтобы заразить все природные и водные ресурсы. Все шло по плану. Постепенно они устраняли маленькие страны, противодействующие им. У каждой страны есть свой Наполеон. А кто наш? Билл Бонапарт. Джордж Бонапарт. Оба. Это те люди, что подписывают чеки. Тогда есть еще и Барак Бонапарт. Хорошо сказал. Для того, чтобы перепродать его, позже кто-то изменил формулу других биопрепаратов для создания своего рода биохимического коктейля. И эта комбинация, так скажем, дала неожиданные результаты при попадании зараженной воды в организм. Думаю, началась активная биологическая мутация. Активная биологическая мутация, превратившая в живых мертвецов всех этих уродов? О. Дайте этой женщине медаль. Насколько нам известно, большая часть внешнего мира свободна от инфекции. Да, пока свободна. Если это такая же зараза, как Facebook, то на следующей неделе уже будет по нами. Я люблю Facebook. Мы знаем, что это агрессивная инфекция. И насколько мы знаем, инфекция передается при обмене жидкостями. А по конкретнее, через кровь. Хочешь сделать собственное расследование? Нет, спасибо. Министерство обороны проводило мониторинг проблемных зон в течение многих месяцев. Она распространилась за последние двое суток. Но факты говорят о том, что она может продолжить расти. Как думаете, Бен все еще жив? Мы зарабатываем слишком мало, чтобы спрашивать. Минималка, плюс двойная оплата в выходные. И я счастлив. Но он может быть жив, верно? Мы могли бы узнать, как справиться с нежитью. Как их можно использовать? Они кажутся не очень управляемыми. Но они могут их использовать. Как? От каждого убитого повстанца заражается несколько наших. Не забывайте, что в НАТО состоит 100 тысяч мужчин и женщин. Но после того, как кто-то навел шороху в девичнике, народ начал быстро сваливать домой. Ибо Конфуций сказал, кто противостоит церкви, вынужден сидеть в собственной блевотине. Никто не захотел рисковать и разносить инфекцию в своей стране. Все, что осталось, это несколько спецподразделений. Мы все американцы и один британец. А где ваша поддержка? Мы потеряли связь после смерти капитана. С каждой минутой все отраднее. Да уж. По крайней мере, мы не гражданочка, которая ищет своего глупого братца. В двух днях пути есть военная база. Думаю, за это время мы отыщем лагерь. Мой брат может и сумасшедший, но в этом не больше здравого смысла. Терроризм никуда не исчезает просто так. Мы единственные стоим между афганцами и зомби-апокалипсисом. Имеет это для вас смысл или нет, но это наша миссия. Это то, на что мы все подписались. Док, ты там еще жив? Мы нашли тут кое-что полчаса назад. Понял, мы выдвигаемся. Джокер, глянь! Эй! Безликий! Ого. Безликий? Разве ты не должен быть в школе? Давай, попей. Здесь сплошное барахло. Какие-то банки, все разрушено. У нас лучшее оружие на планете, но и да, по-прежнему хуевое. Хорошо, встаем на караул. Диси, ты первый. Затем чип и чапо. Почему DC первые? Джокер и пацанка будут дежурить до восхода. Лагерь окружен насыпью. Можно отдохнуть. Все остальные спят одним глазом. Я пошутил по поводу исследований. Ага. Ты женат? Нет. Есть подружка? Две даже. Обычно я не проверяю тело на первом свидании. Не люблю я все эти бронежилеты. Как давно ты здесь? Уже пару недель. И неделю добиралась сюда. И ты до вчерашней ночи не сталкивалась с зомби? Я думаю, мне просто повезло. Или твой брат должен тебе очень много денег, или ты очень его любишь. И то и другое. В конце концов, ты все сделал бы ради своей семьи. У меня есть дядя, никогда его не любил. Я бы не перешел улицу даже, чтобы ему помочь. Он старше или младше тебя? На несколько лет младше. Не пойми меня привратно, я конечно не психолог, но твой брат похож на тех сумасшедших террористов-смертников. Вы делаете то же самое? Что заставляет вас? Туша, Мой брат был пожарным в Нью-Йорке, и он был там 9 -го. Вся его команда погибла, когда взорвали башни, а он валялся в больной дома. Ого. да. Он так и не смог прийти в себя. Он все время думал, что был бы мертв, что живет ценой их жизни. Когда Бен Ладен был пойман, я подумала, что это конец. Но потом стало еще хуже. Его теория заговора, его одержимость. Он просто хочет, чтобы его тоже убили. Потому что он понимает, что на самом деле уже давно мертв. А я просто хочу, чтобы он вернулся домой». Дерек. Дэдик. Нет. No. Меня I'm зовут Дерек. Дэдик. Ладно, ладно, пусть так. Что what ты здесь делаешь? Чуть то я не понимаю, что ты мне сказал. Но ты мне нравишься. Не, не зеленые. Вот те лучшие. Как думаешь, Банладен все еще жив? Несколько дней назад странные новости появились на сайте. От них у меня волосы встали дыбом. Что-то не так. Я не успокоюсь, пока он не умрет. На этот раз действительно не умрет. Между жизнью и смертью очень тонкая грань. Лейтенант? Где все? Чип? Спокойно. Спокойно. Я думаю, они отправились на патрулирование окрестностей. Мы просто спокойно соберемся и пойдем. Иди рядом. Следуя прямо за мной. Это твоя семья? Они не заражены. Иди туда. Твой пистолет заряжен? Думаю, да. Может, все-таки проверишь? Спасибо. Ты так спала, что тебя не разбудил бы ядерный взрыв. Я чувствовал себя в безопасности. Че, правда? Они подходят с двух сторон. Через сколько минут? Через 50. 50? Я предлагаю расстрелять их, прежде чем они застанут расплох Джокера и пацанку. Где Чапу и Си? Чапу на передней позиции. Диси на холме рядом с деревьями, с пулетом. Проваливайте! Это за терапевта, а это за пластического хирурга, а это за вашего тренера, а остальное до да кучи. Что-то он разошелся. Кажется у него все под контролем. Будем отступать. Оставайся здесь и спрячься за скалами и постарайся в этот раз стрелять только мертвецов. Я не останусь здесь. Ты че, оглохла? Чип, вали его, давай же. Блядь, это уже слишком. Мы должны продвигаться к деревьям. Вперед. Такой большой группы я не видел с момента открытия торгового центра. Ладно. Послушайте. У нас есть три минуты, чтобы перегруппироваться до того, как они приблизятся. Сколько у нас патронов? Большая мамочка. Только разогревается. Хорошо. Сюда. Даже у меня есть немного. Это сумасшествие. У меня осталось около 45. Да. Мой пистолет тоже пуст. Я пойду первым. Остальные за мной. Док, это самоубийство. Я уже труп. У меня есть оружие. Подожди. За то, что позволил себя укусить. Я хотела бы стать матерью твоих детей. Знаешь, что ты заразилась? Заражается только через кровь. Но я надеюсь на это. Маната до сих пор в руке Стреляй по ней 30 метров 20 метров Ребята Стреляйте в него Ты в порядке? Да, в порядке. Нам есть о чем беспокоиться. Ну, я оставил свой перцовый пластырь дома, поэтому думаю будет шрам. Если тебя беспокоит, что у зомби не бывает детей, ты можешь сделать ребенка со мной. Это называется тружеская услуга. После просмотра данных по двум картам, одна из которых не является военной. Я думаю, что мы близко. Но насколько близко, я не знаю. В данной ситуации считаю, что мы должны разделиться на две быстрые и тихие группы. И прежде чем начать поход, давайте обсудим наши возможности. Я думаю, DC... DC прав. Мы должны разделиться на две группы. Так у нас больше шансов. У кого-нибудь есть идея лучше? Стейк с картофелем у мамы дома. А еще нормальный туалет и душ. Мы несем продукты питания и боеприпасы. Джокер с большой мамой возьмет меня с собой. Не хочешь сменить? Нет. На моей шее достаточно морей Возьми военную карту. У нас есть только компас. Прикрытия с воздуха нет. Мы совсем одни. Думаю, это займет полдня. Может быстрее, если поспешить. Если это не жизненно важно, избегайте прямой встречи с противником. Обучение рейнджеров 101. Водные ресурсы указаны на карте. Встречаемся через 36 часов. Если вас там не будет, до или после 36 часов, мы будем думать о самом худшем. Мы будем там, что бы ни случилось. Надеюсь, потому что иного пути нет. Мы идем на юг, в противоположном направлении. Вы остаете от нас на 10 километров. Сделайте все, чтобы не вляпаться в неприятности, поняли? Тогда выступаем Всегда считалось, что мертвые, наш злейший враг. Мертвый враг. Всегда самый лучший враг. А вот где зомбячье дерьмо? Что? Ну, вроде у зомби тоже есть метаболизм, и они же жрут, так? Тогда где их какашки? Ты что, серьезно? Если я вижу зомби, то они почему-то взрываются. И потом они исчезают. Ты хочешь услышать что-то еще? Если мы снова на них натолкнемся, то осмотрим их на наличие подгузников. Это гениально, ребята. Может, у них булемия? После вкусной еды. Они блюют, чтобы вернуться за новыми мозгами. Я буду лучше срать булемии, чем сраться в штаны. Че, пошли? Ты видел интервенцию? Да, худшее телевизионное шоу. Там есть эпизод с женщиной, которая убирает фекалии в сумку в шкафу. Да ладно. После каждого приема пищи она срала в мешок и прятала его в шкаф. Однажды ее муж залез туда, чтобы взять обувь, и попал ногой в ее позавчерашний обед. Из мешка выпал кот, она сужала кота на обед. И что случилось потом? Жаль, что они сделали программу с той сумасшедшей ведущей. Могли бы снять выпуск про нее. Это было бы не слова. Можно было бы снять выпуск про мою маму. Почему? Знаешь, есть такие плюшевые мужики. Знаешь, да? пинни Да, я знаю их. У нее их были сотни. Полные шкафы, заставленные ими. Мой отец думал, что это хорошо. Ну, типа хобби, что ли. Но он не знал, что подумал, под кроватями валяются сотни таких же. И что произошло? Моя сестра взяла одну в школу. Друзьям показать. Просто взяла с книжные полки. Она не знала, что берет. У нее была Пэтти Пайпер, оригинал. О, нет. Короче, она приходит домой из школы, достает игрушку из рюкзака, а на ней маленькая пятнышко. Мать просто взбесилась. Боже мой. Мой папа сказал, достаточно. Он сказал, или мы, или куклы. Честно говоря, они не смогли решить это напрямую. Красивая работа, пацанка. Отлично. Чувствуешь себя лучше? Да. Немного. Ты проверил их штаны? Не хочу показаться любопытной, но кто такая Кэрол? Ты говоришь о ней с такой ненавистью. Снова и снова. Это любовь всей моей жизни. Любовь. Ты говоришь об этом, потому что тебе все еще больно? После того, как она разбила мне сердце? Не, не думаю. Она говорила мне такие вещи, которые могут просто убить. Но ты все еще любишь ее. Я не могу иначе. Она отдавала мне завтрак с детского сада. Звучит неплохо. Она была на 25 сантиметров выше меня. Она заставляла меня нервничать так, что потели руки. Возможно, ей было меня жаль, ведь у меня никогда не было денег на обед. Ты был бедным? Нет, у меня были проблемы с покемонами. Мама давала мне деньги на обед, а я покупал карточки с покемонами. Карл платила за мои обеды до выпускного класса. Похоже на меня. Это не так уж и плохо. Этого не описать словами. Она была так красива, как никто другой. Я не знаю, испортила ли ее отношения с отцом, то, что мы встречались, но... Может быть, так рождаются люди. Я не знаю. Я столько раз говорил ей, как она прекрасна, но она не понимала. Я не думаю, что это помогло бы... Ведь я часто был в отъезде По словам психиатра, это все Была только моя вина Если бы я добрался до Boeing 747 И захотел бы воткнуть его в небоскреб Приемная психиатрия была бы целью номер один Это не его вина В смысле, то дерьмо, которое он ей прописывал Не помогло, это все Ее, пластический хирург Она с ней спала? Совершенно верно Потрахивались уродцы Спасибо, Чип Суть в том, что они спали Оказалось, что путь от пациентов до любовников не так долг. Как давно не знали друг друга? Дайте подумать. После операции носа они еще не встречались. Наверное, когда я обнаружил ботокс. Около двух месяцев. Извини. Про Зак и прочая дрянь, что она принимала. Плюс тот факт, что когда я был в отъезде, врач нашептывал ей на ушко. Видимо, мы оба изменились. А когда родился Ди Ты имеешь в виду возрождение? Нет, рождение. Меня зовут Райан Паркер, а не DC. А почему тогда DC? Мой друг так меня прозвал после того, как я год провел в суде по разводу. Так жестоко. Не для меня. Я дал ей все. Я знал. Я был там. У нас была борьба за собаку. Она ненавидела ее до тех пор, пока я хотел ее. Какая хуйня? Ну, совместная опека. Выходные и Рождество. сомневаюсь что мы дождемся подкрепления мертвецов меньше почему ты думаешь что он здесь один может он ел своего друга сомневаюсь в этом тот был военный а этот гражданский не то чтобы что такое его горло было разрезано не двигайтесь у этого парня в теле бомба. Он уже мертв? Похоже на самодельную бомбу. Это похоже... Он не был людоедом. А что толку-то? Как, -то. как бы там ни было, мы повелись. Медленно шагаем по направлению, откуда пришли. Да, очень медленно. Отходим. Двигай, двигай, двигай. О! Да! Вот это на это самом деле весело. Люди, да, стреляющие в не людей. Не в такой войне я привык. Пошли ему открытку. Дисик, как ты? ты? Думаю, что-то в меня попало. Хорошо. Мы сделаем пятиминутный перерыв и выясним, где находимся. Я первый проверю. Мне хватит и одной? Ну, тебе решать. Я пойду вперед. Судя по всему, мы на вражеской территории. Да ты шутишь. Я думал, купить здесь летний домик, и будет все охуительно. Этой дороги нет на карте. Но она явно используется транспортом, да, возможно, выше есть магазин. Что ты делаешь? Джокер. Да, я тут. Это самодельная бомба. Сколько таких мы уже прошли? Да уж. Была бы адская вечеринка. Хорошо. Давайте будем осторожны, тогда пойдем в том направлении. По-видимому, эта партия еще не закончилась. Откуда это долбоевы берутся-то, Запустите бомбу. Пройдись по ней. Да. Чепа, мы должны идти. Не двигайтесь, если не хотите взорваться. Ребята, что же нам делать? Чапо. Я слушаю твое предложение, Джокер. Мы должны идти. Хорошо, это лучше, чем быть съеденным. В любом случае это плохо. Смотрите, куда идете. Это было здорово! Эй, ты, давай отвлекись от процесса. Кто вы? Дерек Миллер. Вам не следует здесь идти. Здесь могут быть мины. Вы уверены? Ты мог убить себя и нас. Если бы я не показал вам, то вы бы и не стояли и не жаловались сейчас. Хороший вопрос. Мы знаем, кто вы. Ваша сестра с остальной частью отряда. Сестра? Она здесь? Она ищет вас. Никогда не думал, что она пойдет за мной. Видимо, глупость это семейная. Мы спасли ее. Так же, как вы только что спасли нас. Тогда я думаю, мы правы. Да, за исключением того, что у вас здесь нет дел. Я здесь, чтобы помочь найти этого парня. Почему я не могу здесь быть? Может, потому что вы считаете себя мертвым, мистер Миллер? Да? Может, поднимемся наверх? Но не по этой дороге. Вперед. Что у нас есть? Стекло. Дешевые ублюдки. Это малоэффективно. Могло быть и хуже. Что ты делаешь? А ты что, хочешь здесь кровью? Ты можешь думать о чем-нибудь другом, а? У меня внутри абсолютная пустота. Ничего в голову не приходит. Да, глубоко внутри. Мы можем сделать, чтобы это не беспокоило. Ты с ума сошел? Если он задел артерию, и я вытащу, то тебе пиздец. Осмелюсь ли я. А затем нажми. Нажать? Что это значит? Ну, как будто из тебя ребенок есть или что. Да я не знаю, о чем это ты. Сожми свои булки вместе, потому что это и в самом деле больно. Ясно. Попала в вену. Если ты истечешь кровью, я буду очень зол. Так, лучше? Нет. Ребятки, у нас серьезная проблемка. На, вот, пожуй. Может, ты выживешь. Что там еще? Останься в Что у нас есть? Мы уходим. Все вместе. Давай. Это последнее, что я сказал. Я еще не умер. Ты не будешь счастлива со мной. Но мы должны продолжать. Я не могу. Смотри на меня, смотри на меня. Сделай для меня хорошо? Мы все умрем, если вы останетесь со мной. Ты всегда такой негативный, а? Пошли. Вы хотите взять мой жилет и оружие? Боже, нет, это не так. Вы знаете, что я прав? Мы никого не оставим. Ты что, был невнимателен на тренировках? Пыльно. Стреляйте во все, что подойдет ближе. Во все, что сможем различить? Я знаю, что всем будет легче без этого мудака. Я имею в виду, где вы находитесь, куда направляетесь. И что собираешься делать, когда доберешься туда, Супермен? Я почти уверен, что до сих пор нахожусь в пустыне Риджистан. Согласно карте, которую я нагуглил. Шестидолларовый компас, конечно, дешевка, но он указывает на север. Так что мой конечный пункт это лагерь Малиса, где они прячут Бен Ладена. И да, он все еще жив. И мой план в том, чтобы убить его. И за этим я приехал. Я не стал ждать еще 10 лет. Хотя мы можем взять его живым. Думаю, за него могут дать хорошую награду. Это поможет оплатить мне эти дорогие каникулы. Не знаю, лично как вы сюда попали, но мой билет стоил мне две штуки баксов. Я ничего не слышала об этом тендре. Большинство вольных охотников не знают, что происходит. Ну, это очень жаль. С чего ты решил, что он еще жив? А ты хочешь сказать, что нет? Нет. Дело в том, что мы не знаем. Я знаю. Как ты можешь это знать, если живешь в Колорадо? Дай мне знать, если хочешь поговорить о выкупе в 250 миллиардов. Они никому не помогли. Я тоже думал об этом. Я понимаю. Мы обсудим это в лагерь Малиса? Ну, то, что произошло. Почему Бен Ладен все равно там? Я взял человека, который явно ничего не читал. Эта информация, очевидно, из лагеря Малиса. Но кто может знать точно, мы же не там. Вы много раз делали это? Ну попробуй. Это все, что мы можем желать. Посмотрите. Путь, которым мы идем, не на моей карте. Его нет ни на одной карте. Но только не на этой. Кто-то делает все возможное, чтобы его скрыть. И я думаю, что кто-то ездит по этой дороге, и его тепло принимают. Веселое имя для автобуса. Должно быть, мы близко к деревне. Нет. Это деревня неподалеку. Откуда берутся все эти буду-пиплы? Полагаю, что кто-то их делает такими. Да мы и так это поняли, умный ты наш. Нет, я имею в виду, что они инфицируют людей в лагере. И они держат их там до тех пор, пока они сдерживаются и не жрут других людей. Они захватывают их приятель. Да, большинство из них пленники. Но некоторые приходят добровольно во имя Аллаха. Команда самоубийц. Лука, ты ненормальный. crazy! Не сильно отличается от бабы, которая приволокла 10 килограмм взрывчатки в супермаркет. Ну что-то типа, но не совсем. Почему бы не посылать смертника-террориста с бомбой снова и снова? Ну так почему ты думаешь, что Бан там? А почему бы и нет? Извини. Хочешь взять его ружье? Помоги им немного, приятель. Мы должны влезть на гору. А что потом? Я не знаю. Еще можешь ходить? Я не чувствую своих ног. Это потому что в тебе гора кокаина. Я не могу это сделать. Ты помнишь, как мы, тот веселый денек, с тренировками на плаце. Джим, ты жесток. Сделай это лучше сама. Что ты можешь еще сказать? Тебе нужна моя помощь. А мне нужна... Слушай. Вставай, Паркер. Встать, солдат. Не могу. Мы ну, уже почти пришли. Давай уже. Они идут. Расскажи что-нибудь поновее. Стреляй в них. Мы должны залить сюда воду. Чтобы он снова заработал. Че? нужно найти? Не думаю. Я уже был там час назад. Я пуст. Давай за ним. Брось. Этот, он же идеальный грузовичок такой. Поставь товарный знак, мой грузовик. Нет, нам просто нужно найти воду. И что нам делать? Отплясывать танец дождя? Давай сольнемся, я не хочу здесь оставаться, когда стемнеет. Заберем хотя бы это оружие. Конечно. Если ты его понесешь. Забудь об этом. Я здесь только один и больше никого, они больше не используют их. Выстрелить себе в ногу, Капитан Америка. Да, стреляй в любую. Давай быстрее. Они скоро придут. Я попала в одного? И что же это? Что еще? Паркер. Да, да, я знаю, что больно, но ну, держись, парень. Слушай, у меня такая же проблема. Я приду с тобой позже, обещаю, ясно? У тебя есть мой пистолет? Мы идем. Держись, приятель. Какая-то херовая затея, это не так. Это безопасно. Как думаешь, они ждут? Кто знает, они же безумны. Триллионы долларов пущены на разработку природных ресурсов, но никто так и не увидел нефти. Я думаю, что у нас больше шансов на открытой местности. Я думаю, ты права. Давай-ка свалим отсюда. Убирайтесь отсюда. Настя, уходи. Пошли отсюда. Мы идем наверх! Отойди в сторону! У меня есть ты. Больно. Неспроста ее зовут большой мамочкой. Давай позаботимся о твоей ноге. Чарли, подожди минуту. Хорошо. Хорошо, давай. Что? Дыши глубже. Я правда хочу вернуть свою собаку обратно. Отлично. Мы вернем ее. Бак. Побудь со мной, чувак. Побудь со мной. Я всегда любил ее. Я знаю. Да. Зомби перешли в наступление. Взбодрись, держи глаза открытыми. Перезарядись и стреляй во все, что зомби. Или похоже на зомби. Что ест зомби, когда ему выдирают зубы? Не знаю, что же. Стоматолога. Заткни ты пасть уже! Ты бы еще фальшверем показал, где ты. Ну, прости. Ты подаешь хорошие идеи. Я не знаю, среагируют ли они на запах, но это лучшее, что мы можем. И что теперь? Если у нас получится, мы вернемся к нему. Что ты собираешься делать? Что идут к своей бывшей жене? Этого действительно не произойдет. Как ты можешь носить это? А? Там есть движение. Подожди минутку, Дарек. Дарек. Дарек. Я не могу поверить, что ты здесь. Ты такой тупой. Почему мне не удивляет, что ты полуголый? Мне нужно взять кое-что. Давай, пусть унюхают запах наших лекарств. Все решили, что он должен подышать свежим воздухом на природе в последний раз. Ты хочешь схватить его? Мысль, что человек, носящий оружие, может помочиться без посторонней помощи, заставляет меня нервничать. Где могу его взять? Это твой выбор, друг. Ну, пока же все хорошо? Я надеюсь, это был дружеский комментарий. Или ты можешь увидеть в этом жест беспокойства. Здесь умирает даже не американец. Конечно, но не в мою вахту. Тогда спасибо. Эй! Положи это в сторону, а? И это тоже, извините. Эй, давайте посмотрим. Это не нуждается в объяснении. Похоже, дополнительные старания. И это приносит свои плоды. Вашингтон должен дать на это разрешение. Сначала перерезается горло. Туда засовывается бомба, чтобы приманить других. Если они макаются с миной ловушкой, то посылают партию, чтобы она их сожрала. Хорошо звучит. ну цели. Я отправляюсь в последний путь на рассвете. Дерек, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? То, что нужно сделать. Ты должен вернуться домой. Ня. Я неделями размышлял над тем, что скажу тебе, когда найду. И в итоге я поняла, что это не так важно для меня, потому что ты упрямый. И что бы я тебе ни сказала, это не заставит тебя изменить свое мнение. Ты помнишь время, когда мы были детьми, синоптики обещали холодный ветер. Я всегда думала, что он говорил о лобовом стекле на заводе. На заводе лобовых стекол всегда холоднее, потому что он на Аляске. Но там же действительно холодно. Такое впечатление, что все и все против тебя. Ты никогда не изменишь своего мнения. Ты делаешь это для себя или для меня? А ты думал обо мне, когда уходил из дома? Я не могу этого сделать, потому что переживаю за тебя. Ты в порядке? Okay. Если вы видели Дерека, то почему не остановили его? Я ему не нянька. Он уже большой мальчик. Если хочешь, чтобы его сожрали, пусть будет так. Мне насрать, если он играет своей жизнью. Но он подвергает опасности нас всех. Наверное, он уже мертв. А если нет, нас уже там будут поджидать. Пошли. Не думаю, что он мертв. Спасибо. Это задняя дверь. Айва, ай, фентя, а ты не мусордес. А так е надо. А ты кальса? Огромное спасибо, Call of Duty! Мне бы хотелось, чтобы мой брат был менее упрям. Ты путаешь упрямость с глупостью. Иисуси, Чапа, ты никогда не остановишься? Оставь его в покое. С ним никто никогда не танцевал в средней школе. У него по-прежнему с этим трудности. Что тебя задержало, пацанка? Часовая бойня на пляже. Да? Тебе нравится кататься на коньках? Никогда не каталась. А я люблю кататься на коньках. Дома я катался каждые выходные. Знаешь, что самое сложное в этом? Наверное, понять, как остановиться. Расскажи своим родителям, что ты гей. Остаться или уехать? У нас нет времени. Мы должны быть там до начала воздушной атаки. Кто у нас здесь? Кто-то спустил собак. Дерек был здесь. Находитесь рядом друг с другом и стреляйте во, во все, что движется. Джокер, возьми большую мамочку. Я думал, ты никогда не вопросишь об этом. Я обследую окрестности и встану на караул. Мне кажется, идея не актив. Чем скорее мы найдем пещеру, тем быстрее узнаем, с чем мы имеем дело. Я ищу радио, чтобы наладить контакт со штаб-квартирой. Это твой смертельный приговор. Я знал, когда подписывал. Я пойду с вами. Ни в коем случае. Мой брат там. Да, останься с остальными. Я буду с ним. Это ее жизнь. «Не оставайся, там слишком долго. Если прилетит самолет, мы должны будем сваливать. Мне нужно несколько минут. Держись неподалеку от меня. Нужно их прикрыть. Просыпайся, большая мамочка. Она уже проснулась». Нужно запомнить эту комнатку. Следи за головой. Мы можем снова. Америкосы ведут себя как глупые собаки. Они пустили слух, что у мертв. У самомерт. Аллах благословил нас. Американцы рискуют в этой войне. Американцы совершили большую ошибку. Дасти, что ты здесь делаешь? Арабы заставят тебя уйти, чувак. Давай, мы должны уходить. Я запросил нападение с воздуха, мы должны уходить сейчас же. Насколько я вижу, это конец пещеры. Это последнее место. Я скажу тебе, что Талибан и Аль-Каида очень сильны. И будут ударять все сильнее. Потому что у самого Жив, О сам. Я знал, это мы должны валить. Держись прямо за мной. Иди. Быстрее. Я прямо за тобой. Пацанка, пригрись. Куда он попал? Я не знаю, я ничего не вижу. Сними я желе. Это необходимо. Другая дыра. Держи их обоих близко. Надави на нее. Держи ее руками. Останься со мной, Джокер. Я имею в виду его. Убийца на электрическом стуле. Близится казнь. «У вас есть последнее желание?» – спрашивает Святой Отец. «Да», – отвечает убийца. «Вы можете подержать меня за руку?» Это худшая шутка, которую я когда-либо слышала. Ты просто не понимаешь. Я буду скучать по тебе. Ага, не то что тебя будет не хватать. Сволочи! Где Дерек? Он был прямо позади нас. Мы должны вернуться назад. У нас нет времени. Бомбардировщики на подходе. Время собирать камни. Я нагадил в штаны. Вот этого я и ждал. Иди нахер, ты, грязный. Скоро пойдет дождь, мы должны идти! Дарек! Дарек! Мы должны валить отсюда! Цель поражена. Забирай своих ребят и возвращайтесь домой. Ребята, мы должны быть более выносливыми. Стреляйте в него, я слишком устал. Нет, это нереально. Дерек. Дерек. Дерек. Все кончено. Я должен был его поймать. Ты такой тупой. Ну и что, это того стоило? Да. Я истребил этих ублюдков. Я очень ревнивчу. Аминь. ты это сделал. Не знаю, как вам, но я возьму увольнительную. Я бы тоже не прочь. Какие у тебя планы на ближайший месяц? Я свободен. Собираюсь на Аляску, поедешь со мной? Аляска? Неплохо. Предупреждаю, а там холодно. А он не присоединится к нам? Я не знаю. Дерек, хочешь с нами? Да, пожалуй, нет. Я бы хотел посетить лучшие фабрики ветрового стекла. за кадрово тех читал девятьсот 904 релиз группы колобок просьбы на перевод или озвучку оставляйте на сайте нет в кино точка ру